Наша ПИ продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте Леон. добрый день ну что как, как у классика что делать и кто виноват но мы опустим первую часть этого вопроса что делать потому что это наверное послужит поводом для одной может быть не одной передачи а вот что касается кто виноват вот я имею в виду то, что происходит сейчас. Вот об этом следовало бы поговорить. Да, конечно, потому что на самом деле не все так просто. А, ну, давайте, давайте начнем более-менее издалека, не из древних веков, конечно, а из нашего совсем-совсем недавнего исторического прошлого. А, за год до выборов в Соединенные Штаты Америки в 2020 году стало известно, что Украина, то есть украинская, то ли следствие, то ли разведка, то ли кто-то еще обладает достаточно хорошей подборкой материалов, связанных с тем, что семьи выдающихся демократов с помощью их детей или через их детей делали вместе с украинским правительством, с украинскими олигархами и тому подобное. То есть просачивались сведения, потому что члены... Рады украинской, говорили об этом, рассказывали, рассказывали о том, что это они сами видели какие-то документы, и если, так сказать, что называется, поверить в то, что все это все это правда, а мне, честно говоря, вериться легко в это, да, то, скажем, Байден младший, а с ним вся семья Байденов, пасынок, Керри, то есть Хейнс, сын его жены, и семья Пелоси, Нэнси Пелоси, через сына там, и каких-то еще членов этой семьи, достаточно серьезно наживились, наживались на том, что они либо крышевали, либо помогали, либо что-то пробивали для украинских достаточно, достаточно скоррумпированных и скомпрометированных олигархов. И вот когда значит, у нас, скажем, наше правительство, наш Белый дом затребовал в Украине эти документы, то нам было отвечено президентом Зеленским, что они не будут вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки и таким образом значит, вот они останутся в стороне. То есть, никто не просил а, Украину обманывать, никто не просил подметные материалы делать, как это делала, скажем, компания Клинтон на Трампа, да, там, так сказать, с русскими, вместе с КГБ, там, ФСБ, когда делали это самое знаменитое досье, а просто просили показать эти документы и доказать американской общественности, либо Байден и, и же с ними, они воры, коррумпированные обманщики, там, подонки, дряни, там, и т.д. и так либо они оболганные чистые души. То есть покажи правду. Украина на несколько таких а, просьб, в том числе и полетал туда, значит, бывший мэр, мэр Нью-Йорка Джулиани. А на несколько таких запросов отвечала, что нет, они ничего показывать не будут. То есть, они не отрицали, что у них есть, они просто говорили, что ничего показывать не будут. Значит, одновременно с этим украинское правительство вместе с их так называемыми элитами стало пропагандировать значит, Байден, наш большой друг, Трамп предатель. И он, так сказать, за Россию, и он нас сдаст. И вот если дать ему возможность еще один срок выбраться... То и прочее, и прочее. То есть Украина стала, мало того, что вот она проделала то, что я сказал уже, то есть она не предоставила материалы, которым уже обладала, но она еще и подняла через свои, так сказать, официальные, неофициальные, там, не знаю, так сказать, сети, средства массовой информации и тому подобное, подняла большую волну с тем, чтобы уговорить всех русскоговорящих людей, украинскоговорящих людей, с тем, чтобы они голосовали за Байдена, а не за Трампа. Вот. А, иными словами, значит, вмешавшись в внутренние дела Соединенных Штатов Америки, они серьезно повлияли на то, что они получили президента Байдена, а не президента Трампа. Все мы от этого пострадали, но сказать, я к тому, что сказать, кое в чем виновата и сама Украина. Далее начало происходить следующее. А У Байдена одна из главных идей его, его так сказать, администрации это перевод, насильственный перевод Америки на так называемую зеленую энергетику. Не имея еще этой зеленой энергетики, они решили, что они остановят всеми силами производство американской нефти газа, угля и тому подобное, даже, так сказать, за счет того, что этот уголь и, так сказать, и нефть нужны, и мы будем закупать это у других, но это чрезвычайно удорожит нефть, а газ, нефть, там ТД и ТБ, и приблизит их задачи, потому что если нефть очень дорогая бензин очень дорогой, то так сказать, люди более благословно относятся, чтобы переходить на какие-то другие, пока еще не разработанные, но другие способы так сказать, обеспечения энергии нашей жизни. А как вы понимаете, энергетика произвела в свое время революцию, и вот то, что, скажем, в нашем доме, на нашей кухне, на нашем производстве и т.д. было сто лет тому назад, в данный момент ничего уже этого нет, а есть все другое, потому что вот мы нашли так сказать, способ перерабатывать энергию там, во всякие другие поступательные там, или вращательные какие-то еще движения. А, значит, пойдя на то, что значит, у, у, у плана вот такого вмешательства в экономику всегда есть какие-то, как американцы говорят, unforeseen consequences, то есть непредвиденные последствия. Одним из непредвиденных последствий у, у Байдена и его администрации было то, что Россия смогла за короткий период времени удвоить стоимость нефти на рынке. И получать прибыли а, приблизительно в 4 раза больше, чем раньше. Почему удвоилась нефть, а прибыли в 4 раза больше, чем раньше? Потому что расходы остались те же самые, а доходы удвоились. Так вот, это привело к тому, что значит, у России собрался огромный, то, что называется, war chest, то есть огромный запас дерева, который позволит им действовать даже в том случае, если на них будут серьезные санкции там, и, и запретят продажу нефти, там, газа в ближайшее какое-то время. Значит, это вторая вещь. Третья вещь. Два года тому назад. Европейский Союз, преследуя те же самые идиотские цели, которые преследовал здесь Байден, объявили, что а, те, кто использует уголь, а у них огромное количество угля использовалось для производства электричества, а, будут подвергаться большим, большим штрафам. То есть, та той же самой идеей, да, переходите на что-то другое. На что другое было посоветовано людям переходить на натуральный газ. Естественно, все это было проплачено Россией. Естественно, люди, которые кричали, так сказать, там, мы за зеленое, мы против угля, мы за газ, они э, просто, просто, так сказать, либо шантажированы были, либо работали на Россию. И, э, Значит, было После того было, было принято это распоряжение, закон, я вдруг не знаю какой, огромное количество электростанций в Европе начало срочно переводить значит, свои включалки с угля на газ, что в общем достаточно несложно сделать. Они это сделали и планомерно начали запускаться все новые и новые, новые электростанции сказать, и, и, и, и кушать газ. Так вот, газа этого стало не хватать. Стало не хватать приблизительно 5% того, что необходимо было для рынков Европы. А в основном это Германия, страны так сказать, более северные там, и тому подобное. А, но а, приблизительно вот, 5% нехватки а, привело к тому, что значит, друг с другом начали сражаться а, покупатели и назначать, так сказать, все, предлагать все больше и больше и больше цены, пока, наконец, а, с 300 долларов за одну кубических метров а, газа Россия начала получать 2000 Потом, правда, так сказать, в панику леглась, и они стали получать где-то 1400-1500. То есть, практически в 5 раз больше... А они получали за свой газ, чем раньше. Опять они приблизительно одни и те же расходы, но упетерились доходы. Значит, ну скажем, там в 10-15 раз они стали получать прибыли больше, чем получали ранее. Вот <coughs> это все, и то, и другое позволило россиянам. А, вот, а также лихорадочная продажа огромного количества вооружения, которое они выпускали, новое, причем они, значит, новое вооружение, вместо того, чтобы вооружать свою армию, они, так сказать, продавали за границу. Вот все эти три источника дохода, а эти три основных источника дохода в Российской Федерации, они привели к тому, что у, у России появилось то ли 500, то ли 600 миллиардов, это по, я не, не могу проверять такие вещи, это просто было в двух источниках, которыми я, так сказать, более-менее, доверяю. А Уолл-Стрит, например, об этом написал. И там Дейли. И, и а, значит, то есть, две вещи, которые позволили Путину, во-первых, накопить огромное количество денег. А в авто, в, сказать, начать платить наемник, наемникам и т.д. и т.п. Но самое главное, что Путин, посадив Европу и Америку на свою нефтегаз... Америку посмотрел следующим образом. Мы отказались от Венесуэльской нефти, когда значит, там произошли все эти события с захватом практически всей экономики социалистическим правительством. Называйте их коммунисты, фашисты, кто угодно, социалисты. Мы отказались от Венесуэльской нефти, она имеет какие-то особые там качества, тяжесть определенную там и тому подобное. А на эту нефть было заточено довольно много обрабатывающих предприятий. А у России есть. Такая же практически, то есть очень похожая нефть, как в Венесуэле. Поэтому значит быстро было перекинуты закупки, были перекинуты на с, с Венесуэлы на Россию. Но при том, что одновременно мы выпускали очень много нефти и газа, и мы больше продавали, чем покупали, то мы держали мировые цены где-то в районе там 36-37-39 максимум долларов за, за баррель легкой так сказать, нефти. Что трансформировалось приблизительно в... Там, 3 доллара, 2,50 а, в Калифорнии. Думаю, что еще меньше по стране стоимости бензина. Вот, значит, перестав а, экспортировать энергоносители, нам закрыли нефть и газ, товарищ Байден, а, зице-председатель, как ты его называешь? А, значит, у Путина организовался момент, при котором а, с одной стороны Европа и Америка сидят на, на крючке и не могут с него слезть. С другой стороны, у него накопилось огромное количество денег, а с третьей у нас оказался очень неэффективный президент, то есть Белый дом. Президент может быть какой угодно, но, так сказать, правительство, если даже президент там ушел в глубокую кому, все равно должно, оно так, оно так теоретически построено, что должно прекрасно, слаженно работать, как у хорошего дирижера, оркестр, после там ста выступлений, он может сложить палочки, и они будут играть сами без, без, почти так же без, без дирижера, да? Так вот, значит, с Оказалось, что не только Байден, но и вся команда, которую они набрали, они люди непрофессиональные, они трусы, они как всякие бюрократы, они боятся принять решения. И а, у а, значит, любого нашего врага, в данном случае у Путина, а, а это враги, сказать, Россия это, это, это враг, без сомнения совершенно, не противник, не это самый враг. Р режим. Не Россия, страна. Режим. вот этот, да? Вот этот, Создалась уникальная ситуация, при которой он знает, что Европа Америка не дернутся. Он знает, что президент не имеет яиц. Он знает, что руководство спокойно сдало, сдало в Афганистане а, всех наших а, людей, которые нам помогали, которым мы обещали, которым то, которым все. То есть, легко убегают, лишь бы, так сказать, не принимать решения и никаких не делать действий. И, наверное, в Кремле решили, что лучшего момента, чем напасть на Украину, у них нету. Значит, у меня есть всякие еще теории о том, как американцы сдавали Украину и о чем договаривались с Путиным, чтобы оторвать его от Китая, там, то, все. Но, в любом случае, Путин решил, что он получил карт-бланш, как минимум на то, чтобы де-факто отрезать Украину, Донбасс, Крым, объявить их там российскими или союзными, или что угодно, и потом прессинговать Украину для того, чтобы они исполняли так называемые Минские соглашения, на которые Украина пошла, потому что стояла на коленях, и пистолет был представлен колбу вот. А потом, когда немножко это сказать правило, сказал, ребята, мы же не сумасшедшие, гробить самих себя. Вот. Но, значит, Америка хотела заставить а, Россию а, исполнять эти соглашения. У них были какие-то договоренности между Белым Домом и Кремлем. А, но, как мы увидели, Россия решила, что под сурдинку они не просто вот, возьмут Донбасс и Крым объявят российской территории а, и сделают проход, там, не знаю, там что ли там еще хотели делать. А они... Под сурдинку за 2-3 дня быстренько захватят всю Украину, де-факто захватили, показывают по телевизору счастливых украинок в так сказать, цветных платках и в венках, кидающих цветы, кидающих цветы на танки вкалящие, так сказать, российские, все счастливы, в салюты, ну и мир успокаивается, говорит, ну если украинцы так хотели, что Путин пришел, то дай бог им здоровят. братские народы пусть живут вместе, ну и что называется Путин выиграл со всех сторон. Вот, насчет -то того, что он выиграл со всех сторон, сегодня мы уже можем сказать, что он проиграл со всех сторон, но это не тема нашего как бы, сегодняшнего сказать, разговора. Вот я приблизительно очертил, кто виноват или кто принял участие активное в том, чтобы развязалась война сегодня между Россией, нападающей стороной, и Украиной, защищающейся. Мы сегодня говорили на эту тему. Я сказал, что я послушал немного выступления президента. И он там опять говорил про санкции, санкции, санкции. И я как бы, как мне кажется, ну хорошо, это наказание, допустим. Наказание за то, что вот не по плану все пошло. Как бы договаривались об одном... Ну да, договорняк, договорняк был о да. том, как он, как нам объяснил Байден, на немножко, чтобы постреляли, немножко да. зашли, немножко взяли без гражданских потерь. Mm -hmm. А по факту вышло по-другому. Mm -hmm. Теперь Байден вынужден наказывать. Вот. И вот в качестве наказания они вводят эти санкции. И я задаюсь вопросом, как эти санкции могут помочь людям, которые сегодня гибнут? Думаю, что никак. Значит, будет очень странно, если из-за введения санкций или отказа от российской нефти или что-то еще, вдруг Кремль откажется от наступления, выведет танки, перестанет стрелять и тому подобное. Для чего это может помочь и сделать? Это экономическое разрушение Российской Федерации, которое так сказать, видно уже невооруженным глазом. Я просто не представляю еще, какие еще гамбиты может проделывать Путин и его правительство для того, чтобы избежать этого. Но, с моей точки зрения, введение санкций сейчас – это полный бред. Что, собственно, и наталкивает нас на мысли о том, что был договорняк. Потому что три месяца тому назад значит, полетел в Россию Бернс, это ЦРУшник, руководитель ЦРУ, который до того был послом Америки в России, доверенное лицо Байдена. И близкий человек, самый близкий к Путину посол, который только бывал во, время, во времена Путина у них. Они такие конфиденциальные отношения у них. Дело в том, что Бернс считает, что это положительно для мира объединить русский мир, Белоруссию, Украину и Россию под командованием Москвы. И много раз об этом говорил, еще будучи послом. Значит, вот после того, как он туда полетел три месяца назад, мы, Америка и Байден в том числе, начали говорить о том, что там в середине, в начале февраля 175 тысяч российских солдат с четырех направлений войдут в Украину и будут пытаться добраться до Киева с направления этого самого. Белоруссии, и что десантные корабли подойдут к Одессе, и высадятся в Керчи, и там много-много да, да, да, чего говорил, а такого, что действительно потом произошло. Значит, если у нас были эти сведения из от разведки, и мы настолько были уверены, что они правдивые, и не боялись открыть, так сказать, что мы знаем, то почему, зная это, мы тогда не выписали все вот эти санкции... И не сказали, значит, каждый твой шаг там подведение границ, вводятся вот эти санкции там э, от, сказать, подведение кораблей туда-то вводятся вот эти санкции там с концентрация войск Беларуси, вводятся эти санкции кроме этого легко можно было забросить в, э, в в украину 20 тысяч солдат нато для учений не для того чтобы там оккупировать или что-то еще вот россия с китаем проводила учения точно такие же учения проводятся на территории э, украины там полгода например да вместе учатся каналы и вместе учатся стрелять очень хорошо 20 тысяч наших солдат стоящих на границах а, с украиной это хороший заслон для того чтобы ни один идиот туда не поперся а второй вариант это ночное время а, сказать собрать тайна всех глав стран членов нато и срочно принять украину в нато ночью да? утром объявляется всем что украина чем нато и кто на нее нападает тот является врагом НАТО, да? значит, это не объявление войны, правильно, это просто объявление того, что еще одно государство стало членом, а, значит, организации, которая призвана защищать друг друга от вторжения Советского Союза, а сейчас уже, так сказать, России, значит, я думаю, что я могу еще несколько вариантов набросать, просто сейчас мы опять не об этом разговариваем, но вот всего этого не делалось, не делалось ничего, кроме колебания воздуха, сказать, изо рта Бернса, изо рта, там, Эмберса, изо рта э, Байдена, изо рта целого ряда других деятелей американских, при том, что европейцы говорили, откуда вы все это знаете. Сателлиты не показывают таких фотографий, никакого перемещения войск нету. Откуда вы все это знаете? И мы не отвечаем, откуда мы это знаем, а они, э, так сказать, естественно, никто. никто не соотносится к этому всерьез, и мы ничего не делаем для того, чтобы предотвратить это. Что, с моей точки зрения, показывает, что нам рассказывают значительно меньше того, что действительно происходило сзади, а, за, за кулисами того, что происходило. Да, похоже на то. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут. Если будут вопросы, я напомню, телефон в студии 847-400-5200. После перерыва, после рекламы, пожалуйста, звоните. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Леон, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но, по-моему, не совсем все так дружно и слаженно, как заявляет наш президент. Я имею в виду, вся коалиция, так сказать, единодушно приняла участие в санкциях. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь. Вот тут вы меня можете поправить. Европа не отказалась от закупок углеводородов от России, потому что она не в состоянии просто этого сделать. Потому что Германия на 40%, если я не ошибаюсь, зависит от поставок газа российского. И если она отказалась бы от этого, она бы просто загнулась. Да, вот. конечно, поэтому вызывает такое недоумение. А как, собственно, мы можем даже говорить о серьезных санкциях? Против России, который в любой момент может взять и перекрыть, если эти санкции воспримутся России как что-то такое большее, чем они, мы ну, скажем, готовы стерпеть, то перекрыть газ, в Германии начнется революция, и правительство вынуждено будет так сказать, подписать на любых условиях соглашение с Путиным о поставке газа. Это, это идиотизм, о котором вот я говорил. Это идиотизм, о котором говорил значит, Дональд Джей Трамп, это идиотизм, о котором в свое время говорили израильтяне Натаньяву, по крайней мере, европейцам и на которые они с ухмылкой отмахивались. Но я подозреваю, потому что очень много российских денег, так сказать, неучтенных, было влито во всякие нужные места. А, то есть, с моей точки зрения, вот, э элита так называемая, европейская, а именно, так сказать, ну, называем своим словом, номенклатура, да, так сказать, бюрократия, которую сменить невозможно. Номенклатура. Вот эта европейская номенклатура, как всегда номенклатура делает, продала свою страну, свой народ, свою там, все что угодно, за жирный кусок, там, некого количества сказать, с калориями и возможностью покупать виллы на, Адри... на, на адриатике без беда жить следующие 150 250 лет и а, давайте попробуем продажи, принять звонок своих. может у нас вопросы есть добрый день пожалуйста в фильм а добрый день у меня есть вопрос господину ваннштейнов а, скажите пожалуйста вот видишь сейчас к чему все это привело Скажите, вот вернувшись к точке еще не начала войны, как вы считаете, вот это все то, что произошло и то, что будет происходить дальше, оно стоило того, чтобы пойти на переговоры с Путиным до начала стрельбы? Или вы считаете, что надо было стоять до последнего? А не уходите, пожалуйста, потому что я, я не очень понял вопроса. Пойти на переговоры с Путиным, прошу прощения, а, а о чем? Я могу повторить. Я могу не, не, не не повторите, объясните мне. Переговоры о чем? Просто объясните, Кто я буду а... диалог вести, я вас не понимаю. это очень легко. Я могу повторить. Не повторить, вернее, не насколько насколько я знаю из прессы. все не сошли Путин... еще с ума. Пожалуйста, нет, не повторяйте, скажите, о чем вести переговоры. Хорошо, я, я скажу, о чем вести переговоры. До того, как начались боевые действия, Путин потребовал от Украины нейтральный статус по отношению к НАТО и признание, или там перемирие с ЛНР ДНР, насколько я знаю, если ошибаюсь, поправьте меня. Вот эти условия, они стоят вот этой войны и обещания остального мира? Или все-таки надо было начинать сражаться? Вот ваше мнение, лично ваше? Лично мое надо было начинать сражаться. Спасибо. Пожалуйста. 847-400-5200. Телефон нашей студии. Если у вас по-прежнему есть вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Я на самом деле пока так сказать, не звонят еще. Я могу немножко объяснить сказанное. Меня спросили конкретный вопрос, я ответил очень конкретно. Теперь могу объяснить. Значит, есть огромное количество людей, которые предпочитают жить на коленях, чем умереть стоя. Да? А, ну, никто не знает, как ты будешь жить на коленях. И, ну, вернее, это мы знаем. А умрешь ты или не умрешь, стоя ты не знаешь. А, значит, с, по этой логике а, Израиль не должен защищаться от 300 миллионов арабов, потому что они все равно в какой-то момент разрушат, а, нападут, у них хватит оружия и прочее, и прочее. А для того, чтобы ни в коем случае не погибло гражданское население Израиля, или большинство, или часть его, надо немедленно пойти на переговоры и согласиться на условия, которые предлагают арабы. По этой логике ни одно из народно-освободительных движений, ни одно из, из сопротивлений, скажем, по этой логике, зачем было сопротивляться Битлеру. Правильно? Смотрите, сколько народу погибло в Советском Союзе значит, во время этой войны. То есть Гитлер напал, ну, у меня свои всякие идеи есть по тому поводу, почему он напал, так сказать, и т.д., и, и почему он напал именно в июне, а не в июле, скажем. Но, так сказать, вот сам факт, Гитлер напал, начинаются страшные жертвы, Но ну, почему бы не пойти на переговоры и не согласиться с тем, что Гитлер оккупировал, потому что все, что хотел Гитлер, это отодрать у Советского Союза источники энергетики, больше ему ничего не нужно было а Потому что он уже знал о планах Сталина прекратить поставлять. Вы, что Сталин до 22 июля 1941 года поставлял огромное количество нефти, там у всего стали, э, вольфрама, я сказать, не помню там элементов, огромное количество, без которых Германия воевать не могла. И Германия начала пытаться аккумулировать это для того, чтобы... Сказать, если начнется война, чтобы у них был некий запас. И вот надо было просто тут же поднять руки. Смотрите, а то погибло там 15-20 миллионов человек. Нет? По этой логике вообще нельзя вести ни одну войну, если твой противник говорит, а я сейчас начну стрелять по твоему мирному населению. Ну... Все. А вообще, почему бы не знать Сталину весь мир? Потому, что Сталин а, предлагал разрушить а, всю Европу и весь мир. А, потому, что надо разрушить старый мир до основания вопеки. А потом, значит, может быть, когда-нибудь мы построим вам новый мир, который будет напоминать ГУЛАГ. Но вы будете жить. Поэтому вопрос, который задал человек, который звонил, он подлый вопрос, с моей точки зрения. Он, он ставит под сомнение всю историю человечества. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. Добрый. У меня вот такое, значит, впечатление, что если бы, так сказать, к Украине в Украине в 2014 году э, не произошел переворот, в смысле, ну, может быть, и пере, э, пере, произошел, но э, они начали с того, что они, значит, сделали э, э, украинский язык государственным, а вроде русский как ни при чем. Но это все мелочи, но это все подняло вот эту вот волну, где Путин захватил Крым и, так сказать, потом, значит, Донбасс. И дальше, значит, вот Зеленский, когда его просили, когда был Трамп, значит, подтвердишь о том, что там Байден, так сказать, и с его сыночком, Зеленский проявил, так сказать, равнодушие. Не кажется ли вам, что сейчас Америка тоже проявляет равнодушие, только уже с большим количеством жертв, разрушений и прочими делами? Или что получается, что, что Польша хотела отдать самолеты в МИДИ, Украине и почему-то она не может без, без Америки, я не знаю, как шли в НАТО или еще что-то. Америка не разрешила самолеты давать. И почему нельзя было поставить ПВО и прочие средства для защиты Украины? Ну, а как бы, я прошу прощения, я так сказать, вопрос ваш длинный очень был, а потом он свелся к к конкретному очень вопросу. Давайте я попробую ответить на ваш конкретный вопрос, последний. Там было очень много всякого, так сказать, на что теоретически можно отвечать. Значит, почему? А с моей точки зрения между Америкой и Россией был договор, договор о сдаче Украины в управление Россией. В свое время Трампу предлагал Путин обменять. Мы убираем руки с Украины и не помогаем а он убирает руки из Венесуэлы и не помогает Венесуэле. А Трамп на это не пошел. Естественно, а, То есть у, у, у российских все время была идея каким-то образом что-то дать Америке такое, чтобы значит, обменять это невмешательство в Украину. С моей точки зрения, что-то произошло, что нынешнее правительство решило, что им это важнее, чем, так сказать, Украина. А, и а, наше правительство, наш Белый дом был готов на то, чтобы там были ну там небольшие какие-то заходы, выстрелы, там операции, на это мы обращать к нее не будем. А вот если будет развертка, и тому подобное. Значит, этот договорняк существует и по сегодняшний день, хотя уже сегодня понятно, что Путин проиграл ну, по всем возможным каналам и сторонам, и для него сейчас надо не, не, не, не, не делать, так сказать, восстанавливать, скажем, ситуацию, постараться каким-то образом ее спасти. Но этот договорняк, который был, он, с моей точки зрения, является оружием Путина, что если, так сказать, слишком на него будет Америка жать и слишком позволять, у него что-то есть такое, что он может вытащить на свет, и у нас надо будет сажать нашего президента, еще кучу людей в Белом доме, сажать просто в тюрьму сразу же. А поэтому, с моей, опять же, точки зрения, наше правительство делает все возможное для того, чтобы не раздражать Путина а показать ему, что они делают это только потому, что на них страшное давление Если, Например, мы отказались от нефти российской исключительно по следующему поводу. В Конгрессе образовалось больше двух третей людей, которые сказали, что будут голосовать за то, чтобы провести такой законопроект. Две трети это невозможно вводить на вето президентское, На 60% еще можно, на 51 тем более. А на 2 две трети нельзя. И Байден понял, и весь мир понял, что Америка вводит закон о запрете закупки энергоносителей у России. Байден тут же помчался, отправил людей в Венесуэлу, стал уговаривать такого же подонка, как Путин, по имени Мадуро. И вроде бы они так сказать, уже договорились, что по 120 долларов, по 120 долларов баррель, то есть в 4 с лишним раза больше, чем то, что мы платили за нефть, когда был Трамп, мы будем покупать 786 тысяч баррелей в день, а нам нужно 2 миллиона. Вот где, где мы будем добирать остальное, я не знаю, но будем как-то. Значит, а теперь последнее, сказать, как бы разъяснение это. Польша имеет право поставить самолеты, пожалуйста. Но если она делает этот шаг без согласия НАТО, тогда если Россия на Польшу нападает, то у НАТО нет по пункту 5 их договоренностей, так называемому параграфу 5 соглашения НАТО, нет обязательств защищать Польшу, потому что это не на нее напали, а она первая проявила какой-то шаг агрессии по отношению к кому-то другому. Вот поэтому Польша говорит, я готова, мне просто нужно получить окей от НАТО что меня так сказать, не уберут из, из пятого вот, так сказать, соглашения о взаимопомощи. У них-то пункт номер пять. Смешно, что у евреи был пятый пункт в паспорте, а тут пятый пункт, наоборот, положительный. А вот и все. Они просто говорят, дайте нам окей, мы тут же отправим самолеты. Давайте, примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, спасибо большое, что разрешили спросить. Значит... Если бы действительно, то есть мне было давно понятно, что Байден и Путин это бадис, и они давно продали Украину. Но вот смотрите, Конгресс давит на Путина, и он делает вид, что он хочет помочь. Если бы он действительно хотел помочь, он бы открыл источники нефти, и мы бы экспортировали нефть в Европу. И тогда не нужно было бы Европе покупать у России, но он же этого не делает. Он хочет договориться с тем, С Ираном, с Венесуэлой. А это все приятели России. И что же это будет? Это что же самое. Это все равно, что держать Сигу в кармане. И потом еще второй у меня такой вопрос. А, кхм, Байден получил добро самому решать вопрос... «На что делать э, санкции? Это правда?» Спасибо. «Я, не, я не понимаю вопроса, извиняюсь. А, Предыдущее ну, я все понимал, а что не понимаю?» «Конгресс ему президент... разрешил самому распоряжаться этим вопросом. На что делать санкции?» «Вот такое я слышала. Спасибо». Значит, чтобы было понятно, прерогативы президента Соединенных Штатов Америки значительно более обширные во внешней политике, чем во внутренней политике. А Во внешней политике практически ею руководит президент, а, как вы понимаете, санкции против России являются внешней политикой. Не нужно было президенту Байдену получать дополнительные разрешения от Конгресса или кого-то для того, чтобы решать, какие санкции применять, а какие нет и т.д. Другое дело, что... Конгресс, если захочет, может собраться и двумя-третьими голосов что-то решить, но это очень редкий случай, когда такое происходит. Ну, и в кон... нет, ну как бы Конгресс принимает закон, а администрация воплощает его в жизнь. А там... а, Сегодня, а завтра, послезавтра – да. это, да. это да. так сказать. Вот, говорится, вот 4 года у вас есть на то, чтобы воплотить это в да. жизнь. Тогда, значит, они могут в первый день все сделать, а могут ждать 3 года и в последний день сделать. Да, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. А могу я задать вопрос, господин Вайнштейн? Извините, ради бога я второй раз звоню, но просто туша горит. Да, конечно. Конечно. А, добрый день еще раз. Господин Вайстейн, я извиняюсь, конечно, просто вы приводите исторические примеры, задаете вопрос, на который не могу ответить, поскольку я повесил трубку. Но сейчас я вам отвечу. Вы спрашиваете... Как можно жить, стоя на коленях? Я вам скажу, как можно жить, стоя на коленях. Такие страны, вам знакомы, Чехословакия, Венгрия, Чечня, ну, практически все страны, которые вели войны, когда-нибудь подписывали позорные мирные договоры, остались живы. И на свете наверняка были очень гордые народы, которые не подписывали эти договоры, и теперь про них никто ничего не знает. А насчет Израиля, я вам скажу так, вы немножко не договариваете, потому что Израиль воюет не за договоры, не за перемирие, он воюет за свою жизнь. И тут уже действительно нет никакого значения, какой враг вам противостоять Сильнее слабее, сто раз сильнее тысячу. Все равно арабы объявили о том, что они хотят уничтожить евреев. И поэтому евреи сражаются остервенело за свою жизнь. Это совершенно неравнозначно Украине. Совершенно. Вот вы знаете, у меня просто волосы на голове стоят дыбом. Вы все обсуждаете какие-то санкции, обсуждаете какие-то самолеты. Там каждый день гибнут люди, тысячи людей. Все, что надо, это просто, чтобы господин Зеленский вылетел со своего поста. И все. И перестанут гибнуть украинцы и русские. А вы рассуждаете о том, как бы нам еще больше подбросить огонька в этот костер. Я просто вас не узнаю. Я всегда с таким уважением он относился. Я не знаю, что происходит. То ли я сошел с ума. Наверное, я подлый человек, если я хочу, чтобы украинцы остались живы. А вы благородный человек. Вы за их свободу и победу. Ну, удачи вам. Пока. Не знаю, Сережа, отвечать мне на эту глупость или нет. Просто не знаю. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, да, Добрый день, Леон, скажите, а если Бедон запретил доллары и вообще транзакции, а как наша страна будет рассчитываться за поставки урана? Или это выведено из-под санкций? Но сегодня прочитал, что поставки доллара и вообще транзакции доллара запрещены. Благодарю за ответ. Я не понял. Сережа, объяснишь вопрос, потому что я не понял, в чем Вопрос. Значит, что если запретят, ну, очевидно, имеется в виду взаиморасчеты между, скажем... А кто запретит? Америка? Ну, да, в, ну, наверное, санкции. Это в, в рамках санкций взаиморасчеты запрещены, там от swift отключили. А как Америка будет рассчитываться за уран, который, очевидно, я, я не знаю, какой уран... Может быть, вот тот самый, который Хиллари Клинтон продала России, и, э, так сказать, она теперь владеет нашим ураном, который у нас здесь. И, э, то есть, в этом смысле. Вообще, честно говоря, ну, это как бы частный вопрос. А вообще... Ну, как... Частный вопрос – это, так сказать, канад, канад, официально канадцы этим владеют. Дальше я не знаю. Значит, э, по поводу... С Представ... словами, за уран будут рассчитываться с канадской компанией, а дальше я okay. просто не представляю себя. Okay. Добрый день, пожалуйста, в эфире. С другими словами, Тоже не, то в... я говорю, а радио значит, вопрос такой К Леону и Сергею я, может быть, что то упустил а, в я время, но я говорю, что что нибудь о том, чтобы Трамп а, впрямую высказался в что агрессии говорю, что я, к сожалению... Невнимательно опрос... следите, очевидно. Ну, вы, очевидно, вы, нет, вы, но... вы, вы не читаете, э, похоже, либо, может, читаете, но не заметили ни американскую прессу, не слушаете американские э, так сказать, радио и, и телевещательные станции, потому что не один раз Трамп говорил, если бы я был в Белом доме, то этого нападения не было бы. Позор нам, что мы это допустили. Как мы смели прекратить э, добычу нашей, экспорт нашей нефти и газа, потому что это и привело к к этому самому, к этому кошмару и тому подобное. А то знаменитое интервью, которое Трамп давал, из которого выдрали три четверти слов и составили другие слова вместе, то я делал целую передачу, 25 минут, четко совершенно переводя, что он сказал, а потом показал, как это составили, для того, чтобы придать этому прямо противоположный смысл того, что, то, что говорили. Например, если я говорю, Сталин гений, но его надо было придушить в детстве, это не означает, что я им восторгаюсь. Но если сказать, выдрать и сказать, Леон сказал, что quote -quote, «Сталин гений». А ту его Леона, да? Да, я сказал это. И Ленин... Гениальный сифилитик, но, но гениальный, ничего не поделаешь с этим. Это прям кошмарная беда была наша. Трамп сказал абсолютно то же самое, абсолютно то же самое. Добавив при этом, этого кошмара не было бы, если бы нынешняя администрация не сделала раз, два, три, четыре, пять. Это и есть роль его как политического деятеля. Показывать, что нынешняя оппозиция, сказать, оппозиция его мнением, да, нынешнее правительство делает неправильно что-то, что приводит... Они не думали, но это привело вот к таким результатам. Ну, а что вы еще хотите от него? Чтобы он что, выходил и на улицу и кричал там у Путина»? Ну, не будет он этого делать. Он будет говорить, что это подлая, так сказать, война, что это разрушают, убивают людей, что это война с гражданским населением. Никогда в жизни он не сказал, что это хорошо. А насчет того, что сказать, мы уже поговорили, насчет того, как легко можно взять и из речи человека, вытащить одно слово и потом показать, что это прямо противоположно смыслу того, что он говорил. Кстати, возвращаясь к вопросу о том, что вся проблема заключается в том, что Зеленский не пошел на переговоры и не согласился на условия, выдвигаемые российской стороной я не думаю мало того я уверен что значительная часть украинцев не согласилась бы с этими условиями и тогда бы э, ну очевидно с этой целью такие условия выдвигались тогда бы на территории украины разразилась гражданская война потому что есть там днр в которой правят уголовники на самом деле а есть украинцы которые готовы жизнь свою отдать а, за свободу и независимость от россии так что я не думаю что украинцы а, которые сегодня сражаются и причем там там ведь а, объединились и этнические украинцы и этнические русские они так сплотились в противостоянии российской агрессии что а, они бы смели зеленского и, не, и никогда бы с этим не согласились поэтому знаете, вот эта вот мысль о том, что Росчерком пера президент страны может, так сказать, <как> решить всю а, проблему, Сережа, я не думаю, что это давай, давай сказать, чтобы еще две минуты у нас есть, вот попробуем с этой темой разобраться раз и навсегда, да? Значит, Израиль сказал... Сказать, звонивший человек не годится, как пример. Окей, okay. давай возьмем, скажем, Германию 1939 год. Взяли Австрию. Ну, он взял Австрию, потому что они же близкие народы, он больше ничего не хочет. Польшу. ну, Польша-то она обидела его. Да? Ну, часть Чехословакии, да. Ой, судеты у французов отобрали. Ну, все, он, он больше ничего не хочет. Все, это, это же их исконная, немецкая. Зачем же сопротивляться? Это не надо. Почему? Потому что если будем сопротивляться, вообще начнется большая война. Господа, мы позволили небольшой армии, немецкая армия была небольшая, а французская была в три раза больше, вырасти, научиться, получить источники энергетики и всего того, что им не хватало из СССР, вооружиться и стать потом зубастым, огромным хищником. Вот нельзя было и есть позволять а подонку, а Путин показал, что он подонок, много раз, даже когда он избирался, как мы знаем прекрасно, были взорваны несколько домов для того, чтобы и сказано, что это чеченцы. Да? Потом в Чечню полетели самолеты и ракеты, и 500 тысяч человек, около 500 тысяч их погибло в Грозном, в Чечне. Вообще из них 250 тысяч этнических русских, которые потом Путин пошел защищать в Украине. Вам не кажется, что это немножко бредово с убийцей, подонком, с с кровавым маньяком вступать в какие бы то ни было соглашения. И, ну, остается буквально полторы минутки времени. А вот санкции, которые вводит сейчас президент Байден, они так или иначе, если внутренняя политика никак не изменится, и это точно совершенно, то они довольно больно ударят и по нам, по американцам несмотря на то что пропаганда будет работать он будет бегать каждый день на три пресс-конференции рассказывать о том что это все путин виноват вот у нас цены такие потому что путин виноват вообще я не представляю сейчас стоимость э солярки там скажем четыре с лишним доллара а как, как будут товары перемещаться, и, и в какую стоимость в конечном итоге выльется это все, при том, что значительная часть населения живет на фиксированные доходы. Мне, честно говоря, становится... Если нынешняя администрация не придумает какой-то очень обманный, очень подлый способ связанный с выборами, то их выметут поганой метлой отовсюду. Очень хочется в это верить. Если не выдумают. Леон, огромное спасибо. Будьте здоровы и до встречи в следующий раз. Спасибо.